Великая Отечественная война знает очень много примеров героизма советского народа, советских солдат, офицеров, начиная с обороны Брестской крепости. Это и битва за Москву, это Сталинград, это Курская дуга и многое-многое другое. Но оборона осажденного и блокадного Ленинграда даже в этом ряду, беспримерного героизма, это все-таки особый случай. Потому что здесь речь идет не только о героизме наших солдат и офицеров. Здесь речь идет о трагедии и беспримерном подвиге гражданского населения. Миллионов ленинградцев. Но действительно, вот здесь, вот на этом в тачке воевал мой отец, поэтому здесь есть и личный аспект. Хотя мы сейчас, мне кажется, должны говорить не об этом, а о том, что это за место. Это небольшой клочок земли, шириной всего три километра и на глубину полтора километра. Это место было ключом к осажденному Ленинграду и сыграло очень важную роль в защите города и в прорыве блокады. Здесь действительно воевал мой отец, был ранен тяжелый. Потом, будучи в госпитале в Ленинграде, это, казалось бы, трагическое обстоятельство, сохранилась жизнь моей матери, поскольку она была тоже в блокадном Ленинграде, и, как они говорили, он подкармливал ее и со своей госпитальной пайки. Но они не смогли сохранить своего сына, который здесь заболел, в блокадном Ленинграде умер. Это мой брат, которого я так никогда не увидел. Каждая семья ленинградцев имеет вот такой счет к войне. Но для меня это, конечно, все-таки... Такое личное измерение, конечно, присутствует.